Уважаемые коллеги, считаю, что председатель Думы поступил совершенно правильно, когда отправил большую делегацию, 50 человек, на питерский форум. Я никогда так внимательно не следил за его содержанием, ибо вопрос сейчас стоит ребром, и надо выбирать новый курс, о чем не раз говорил президент. В апреле прошлого года он сформулировал свое послание, где подтвердил, мы должны войти в пятерку, одолеть вымирание, бедность и все сделать, чтобы прорваться новейших технологий. Но затем последовал бюджет, за который вы голосовали, где не пахло ни прорывом новых технологии, ни тем более борьбы с умиранием и бедностью. За прошлый год мы потеряли почти миллион человек, родилось меньше, чем в 1944 военном году. Я внимательно выслушал президента, отметил там почти три десятка позиций. У меня с ним не было никакого разночтения. Все, что предлагала наша команда от программы, которая работала... Коллеги, работал, внимание. Работал, послушайте внимательно, решаем ключевой вопрос. Который, программу, которую готовил Кашин, Харитонов, Коломейцев, Савицкая, и вся наша команда, социально-образовательный Мильников, Смолин, После выступления Смолина Володин поддержал здесь, в этом зале. В следующий понедельник будут большие слушания. Все верно, но мне очень важно было замерить температуру. А каким образом отреагируем на уникальный опыт и поддержку Китая? Председатель Си Цзиньпинь выступил не просто здорово. Он безоговорочный в политическом, социально-экономическом плане протянул руку и готов максимально способствовать выводу и мира и всех нас и системного кризиса. Кстати, и руководители Египта, а из Каира видны все ветры Ближнего Востока и вся температура Африки тоже поддержал. Я очень внимательно посмотрел, каким образом прошли наши главные экономические заседания. Я был просто поражен что та команда, которая притащила страну к этому барьеру, как будто ничего не происходит в этом мире, сидела экономическая секция, во главе Салуанова, там была Набиуллина, Орешкин, и они абсурдали, они опять нам Гайдаровские мандры. Никто не вспомнил ни о стратегическом планировании, ни о новой принципиальной налоговой политике. Невозможно никого побеждать со ставками 15-20%. Невозможно двигаться вперед, если 9 раз вносим вам закон о детях войны, которые получают жалкие 12-15 тысяч и вымирают пальчиками. Невозможно двигаться. Я надеялся, что средства массовой информации сидят у нас талантливые журналисты, отреагируют. Мы обращались и к комитету. Посмотрел, каким образом освещалось это важнейшее событие, в том числе и позиции партии, которая предложила целую программу вывода страны из кризиса. 3% эфирного времени. Все вы выбросили. Обычно на форуме подходили к лидерам, руководителям, брали, показывали. Одна Единая Россия все решает, все делает, побеждает, хотя далеко не побеждаем, а скорее проигрывает. Мы вам опубликовали, отправили, я бесел полтора часа с президентом, еще после его прошлого послания, 1 июня, выполнить волю народа, сменить курс. Без этого невозможно одолеть ничего. Президент говорит, да, предлагает реальные варианты всех, кто обязан выполнять, включая правительство. Как будто не слышит? Я извиняюсь, а каким образом мы будем ходить пятерку при нынешнем? Мы будем пятнадцатый, мы никуда не можем пойти. Каким образом мы перестанем вымирать, когда полстраны живет на 20 тысяч и меньше? Каким образом, когда казна, денег дофига из бочки вываливаются? Учителя полуголодные, врачи, тоже самое. президент задает вопрос. Врачу высшей квалификации у вас какая зарплата? Он говорит, 30 тысяч для президента это новость, а это все знают. Мне очень нравится его идея военно-политической операции в борьбе с нацизмом, фашизмом, демилитаризацией и укреплением суверенитета. Но я ему сегодня, обращаясь ко всем журналистам, задал еще один вопрос. Маргарита там здорово задавала и почти задала все вопросы, которые меня волнуют. Я хотел спросить у президента, что вы имеете в виду под суверенитетом? Суверенитет от слова суверен. Есть суверен диктатора, есть суверен монарха, есть суверен олигархии, а есть суверенитет народа. Мы впервые обрели в нашей тысячелетней истории суверенитет народа в октябре 2017 года. Нравится, не нравится, но народ стал управлять, народ определять эту политику. Это дало колоссальный взлет великой державы, и нашу победу, и наш космос, и наш стратегический побед. Это дало. Как только этот приоритет и суверенитет был предан, так все и посыпалось. Какой может быть суверенитет? Суверенитет есть экономический и технологический. Президент разжевал. Прекрасно. Но какой может быть у вас технологический суверенитет, если вы тратите в 4 раза на фундаментальную науку, чем меньше? Если у вас образование, откос спущено. Если у вас высшее образование получают люди, не окончив нормальную среднюю школу. Невозможно. то Давайте удваивать мы предлагали. Вы это все знаете. Жары Салферов тут много раз, Мельников, все. Вот такое ощущение, как будто оглохли мной. Начинаю смотреть и слушать «Завтрак Грефа». Я первый раз тогда увидел Грефа, там этот был, как его, Даня Милохин, Моргенштерн. Это такое убожество, от которого тоска берет и прочее. И «Завтрак», чай зеленый – 3000, ребрышка барани – тысяч. И разговор, давайте продадим последнее, мупы, гупы и все остальное. Даже Массандру продали, она не продается, как Большой театр Лужники. В этот раз смотрю, задает он вопрос, что будем делать. И опешил, и опешил, даже его аудитория, где ни одного наших не пригласили. Арефьев блестяще знает экономику, даже его не пригласили. 83%, там мы в два вопроса будем, трубу повернем с Запада на Восток или будем заниматься реальным производством. 83% ему говорят, будем заниматься реальным производством. А он не хочет заниматься. Мордашов тоже не хочет заниматься. Тогда проявляйте волю. Вы политическая партия, вас тут 300 сколько там человек, проявляйте волю. Каким образом можно устранить пять самых главных опасностей? Первое, раскол общества, он нарастает, он не сокращает. Второе, износ оборудования, он за 60% представляет. Технологическое отставание, каким образом, если вы не хотите учить, лечить и нормально... Каким образом, кто мне объяснить? Я вам приводил пример, в годы войны, в 42 мы тратили на образование больше, чем сегодня. А в 50-м каждый пятый руб шел на это цель. И еще одна сторона – это вопрос. Мы накануне Дня памяти и скорби. Я изучал войну не по басням Яковлева, Короче и всей этой прочей сволочи, которая поливала в колодец всем моим, кто сражался. У меня отец начал войну в 30 лет, в первый день на хранице Бессарабской. Я ему задал вопрос. Почему вы так отчаянно сражались за Одессу и Севастополь? Под Севастополем он много потерял. Он сказал, если бы мы фашистов не задержали на пару месяцев, они пришли бы раньше к Волге, к Сталинграду, они бы перерезали Волгу на 80% моторы, заправлялись из бакинской нефти. У нас все бы самолеты и танки стали. Поэтому мы и дрались до последнего. Я спросил, у меня следующий брат отца лежит, погиб в Белоруссии. Этот Алексей погиб, в этом, в этом, на Украине лежит. Младший брат приписал два года и в 17 лет пошел защищать Кеннезберг. Вот Нилов, хочешь, едет? Его там дважды тяжело ранило. Я изучил Кеннезбергскую операцию. Почему? Потому что это была самая укрепленная крепость на всем пространстве Европы. Самая укрепленная. 130 тысяч фашистов защищали. Это было начало апреля за месяц до победы. Надо было ее брать. Я говорю, как вы сумели брать? Я ездил, посмотреть мне показалось невозможно. Он сказал, мы каждый шаг промерили, все операции изучили. Я знал каждое свое движение и прочее. За три дня взяли эту крепость. Ровно столько. 130 стоит против Донбасса. 130 й день лупят по Донбассу. Если нужно, давайте соберемся на закрытую встречу и дадим армии все, что она захочет. А когда мне говорят, что доброволец должен форму покупать, это полная фигня. Я, будучи сержантом советской армии, пять форм имел, больше, чем капитан подводного крейсера сегодня имеет. Это вопрос принципа. И мы обязаны там справиться. Дайте еще одну минуту. Мы умеем это делать. Добавь. У нас уникальный опыт. Я вот только что, ребята вернулись, спасибо, Мельников, Кашин, отлично отработали, батька Лукашенко, вы парламентарии. Я принимал присягу под Минском, в Ручье, я на сталинскую линию обороны ездил, меня Лукашенко сам возил. И я посмотрел, говорю, скажи, а первая атака на Советский Союз начиналась с пакта молотова Ребентру. Я говорю, что не привязались? Они говорят, если бы мы этот договор не заключили, не отдвинули на 250 километров, война началась бы с эстонской границы. 140 километров до Питера фашисты продвигались первые дни войны скоростью 30 километров в сутки. Никакая Ладога нам не помогла. Если бы не задержали в Одессе Севастополе и Севастополе на севере, Москву бы взяли исходу хода фашисты. Это и есть военно-политическая операция. Сейчас мы воюем со всей Европой. Сейчас нам обрушились. Откуда эти три пятерки появились? самые? Откуда снаряды? Что они с неба упали? Есть мосты, тоннели и все остальное. Давайте покажем. Мы обязаны все сделать, чтобы обезопасить тех, кого мы защищаем. Но там мы спасаем себя, свой мир, свою историю и свою победу. Тут надо проявлять волю и солидарность вместе. А вы пока в одиночку сражаетесь и проигрываете.